О, привет, сон. Давно не виделись. Пока на данный момент готовится очередной ролик, я сегодня тебе расскажу про виртуальную реальность. Дай... Дай мне свой Постали пошиты из ядерного пепла, устроив революцию среди виртуальных игр. Человечество покупало устройство неизвестного происхождения за бешеные бабки и дополнительно один компонент по той же самой стоимости. Создав из последнего его отдала один глупец решил объявить войду, которая состоится не в будущем, а она состоится здесь, в этом ролике. Тати Чу и Оо в фильме «Виртуальный Охотик». Вверх, то бишь виртуальная реальность, не буду заполненной, открывает для игрока небольшой спектр возможностей в плане взаимодействия, создания чего-то своего или же просто для общения. Можно Кеоса нахуй послать, он этого не услышит. Кеус, иди нахуй. Кеос, иди нахуй. Относительно не так давно до начала yeah. я приобрел себе Oculus Rift S, который был довольно дешевым, однако без дополнительных камер, который позволяет отслеживать движение шлема и контроллеров при слабом освещении. И честно говоря, для меня наличие VR это было что-то из родовом выходящего и чересчур дорогим. Если брать период его появления на рынке, то сейчас разработчики данных систем делают их более доступными, особенно когда это было в момент пандемии. Однако, для полного погружения не хватало остальных компонентов для отслеживания отдельных частей тела, что и послужило созданием VR-трекеров Slime VR. Данное устройство по своей сути это open source проект, который является прямым аналогом трекеров от HTC Vive, который имеет свои особенности и нюансы, которые мы скоро затронем, а также выгоднее в несколько раз и требует наличия прямых рук, главное все зависит от вашего бюджета. Всю информацию по слаймам вы можете ознакомиться на официальном сайте. Слайм VR, где описаны способы его сборки, подключения и настройки. В плане совместимости трекеры хорошо определяются в Steam VR и в тех играх, где имеется поддержка данных устройств. А теперь поведаем немного истории от моего товарища, собравшего мне данный комплект трекеров. В общем, система full body трекинга. Все они, наверное, наслышаны, кто хоть хотя бы раз заходил в VR-чат. Все видели то, что люди могут двигаться конечностями, какими они хотят, и. В принципе, это удобно. И за все время существования данной технологии развилось достаточное их количество. Изначально появились вайфтрекеры, но они дорогие, стоят за 16 тысяч рублей за штуку. Не знаю, сколько это в долларах. После чего появились дешевые альтернативы. Самое первое это Kinect. Все знают Kinect, если они. кто видел Xbox 360 или Xbox One. У него много ограничений. Он платный, софт платный, и это неудобно. Вы должны стоять только под определенным углом, чтобы он захватывал ваши конечности. И, соответственно, люди начали думать, с чем же его заменить. И тогда появились слаймы. Слаймы, они основываются на отслеживании гироскопов. То есть, вам не нужно стоять в определенной зоне, а все треки они привязаны к вашей голове, то есть к вашему шлему. И, соответственно, у этого много плюсов. Самый главный, вы не привязаны к одной комнате. Второй плюс, вы можете лежать под одеялом, если вам холодно. И, соответственно, третий плюс, они, они дешевые, и софт у них бесплатный. И это дает очень большую вариативность. Вы можете их собрать за 2000 рублей, за 5000, за 10. Вас только останавливает ваш собственный бюджет. И, соответственно, чтобы их спаять, вам необходимо просто заказать с AliExpress комплектуху. Это сами микроконтроллеры, они основаны на ESP либо 12, либо 8026 они подключаются к вашей сети Wi-Fi и дальше передают все данные на ваш компьютер в софт. Соответственно, когда вы их подключаете, вы назначиваете каждому трекеру свою роль, нога, нижняя нога, пояс и грудь. И дальше уже вы их колебуете. Но у этой системы есть один небольшой минус, у них постоянно происходит дрифт. Вот как по мне заметно, у меня немного ушла грудь. Но это легко решается просто обычным сбосом. та я снова ровный. А я с вами прощаюсь и хотелось бы напомнить, что ваша поддержка компенсирует создание контента. Если хотите поддержать рублем, то можете перейти на мой донейшн-алер. А также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем до скорого.